Всем привет! Меня зовут Алика Юрченко, и сегодня я вам расскажу о том, как же избавиться от запущенного насморка. Для начала я расскажу, как я его запустила. Да, взрослая серьезная женщина, веду проект здоровья, да, и в итоге вот такой вот казус случился. Все очень просто. Я перепутала, приняла вирус за простуду. Сначала у меня дочка покупалась в бассейне, у нее начали брать уши, конечно, все подумали, что ее вода попала в уши, и из-за этого у нее бэт уши. Когда мы пошли к врачу, он написал ей антибиотики, капельки в ушки. Ну, за один-два дня у нее все прошло. Когда я начала болеть, спустя несколько дней, я написала то, что я переохладилась на, на Конгрессе. Там очень сильно шарашили кондиционеры. И когда у меня начали боли, причем не в горле, а именно на носоглотке, когда у меня начали пропадать голос, я подумала, О, наверное, я переохладилась. И я начала прогревать, я начала использовать все способы, которые обычно используют при переохлаждение. Это была моя ошибка. А, потому что этого не стоило делать на самом деле. А, вот тогда вот мне надо было уже начинать принимать а, капсулы а, для а, лечения вируса. Тот же фаталай Джон. А, ну, я решила, что я переохладилась. И то, что у меня вирус, я поняла только, когда у меня начали болеть уши. Когда мне начали болеть уши, я тут же пошла к мужу и сказала, дорогой, у меня вирус. Ты пока живой, поэтому на тебе вот... Капсулы чеснока, чесночное масло, фотолайджон. начинаю пить, чтобы сам не заболеть потому что нам ехать в Лаос, и болеть нам не очень надо. Э, на складе как раз в тот момент, сожалению, фаталайджона не оказалось, поэтому пошли в ближайшую аптеку и купили первый плащ, который он попал, он оказался... Ну, Антону он помал, помог. Он в итоге, я не знаю даже, что сильнее, фотолайджон или чеснок, потому что в итоге Антон не заболел. нем он пытался заболеть, но один день он как-то температуре, то вот, есть 5 была температура, выше не поднялась, и все На следующий день уже было боковочек, уже все было хорошо. Мне, мне же уже эти капсулы не помогли. Я начала искать разные средства, чего я только не перепробовала. То, что я перепробовала, я видел, есть у меня очень хорошее видео, где я ужасно просто выгляжу, в, ужас, в ужасном состоянии. Вот. И когда остался один день до полета я поняла, что у меня уже не насморк, что у меня уже гайморит, и я дома нашла у себя, дело было вечером, уже на склад звонить было, смысла нету. Я нашла вот такие вот капельки для эморита. Эта баночка у меня валялась давно, она просроченная. Но я все равно вставила ладно, тампоны в нос, из последнего, с остатков этого средства. И я начала, у меня пошло кучу всего из носа. Да, вот, вы вот капли, ни в коем случае не делайте на ночь потому что было хотя бы за 3-4 часа. Потому что после того, как вы это масло используете, то ватный, ватный такой тампончик, промасливается это масло и вставляется на несколько минут в нос. В одну ноздрю, в другую ноздрю. И когда вы это вставляете, после этого идет бурная очистка носовых пазух. Вот эти вот гайнорные пазы вообще очищаются, вот эти пазухи, то есть вот все, все начинает просто очень сильно течь. И если это сделать надо, то вы просто задыхнетесь. Ну, не задыхнитесь, не задыхнитесь, но будет очень комфортно, что хочется спать, а вот это все течет, ну не очень хорошо. Поэтому эти, эти капли рекомендуют э, делать капли масла. Рекомендуют делать на ночь, я сделала два раза в день. Утром и в обед. <связывая> и уже на следующий день э, я смогла спокойно лететь, плавать. А, вот. Э, с собой я эти капли с, э, масла, это я с собой не взяла, потому что у меня его просто не было. Э, но я с собой взяла масло маренги. И вот. Я еще расскажу об этом отдельно. Дальше, в дорогу я взяла с собой Плукхао, вот, тоже я начала подключила пить я у меня уже закончился, уже баночку выкинули, поэтому я не могу показать, вот, я начала пить капсулу Янанг, но их будет уже немного, на складе их тоже не было, единственное, что было, это вот Плукхао, на плукау я скажу, что у меня прям резко улучшилось самочувствие, потому что все было запущено, но вот лимфоосик, который выскочил мне на шее, он начал уменьшаться, вот. Дальше у меня была проблема с глазами. У меня глаза начали покраснеть, из них начало выделяться какие-то вот гнойные выделения. Да. Я сначала использовала кокосовое масло, смазывала прям глаза, очень, очень тщательно, чтобы немножко попадало в глаз. Но сначала я подумала, начала рисовое использовать, но на воспаленные глаза рисовое масло, оно Точно То есть, так же как масло маринги. Шиплет, но уже меньше, но все равно есть такие неприятные ощущения. Пока я была здесь, я использовала кокосовое масло, а с собой в Лаос я взяла масло маринги. Я взяла масло маринги, также я отвела себе вот этот бальзамчик, Мо мне жутко не даже я их вылила, и на их место я залила вот бальзамчик. Здесь вот бальзам, рыбкий бальзам доктора Моусинг. Зато это с собой, это я закапывала себе в чтобы уже точно все прошло. Вот, э, после того, как я уже вернулась, там я, на самом деле, я с, с трудом выжила, потому что перелет туда-обратно, со спаленными ушами недолеченными, да, с э, признанными гайморитом, вообще с общей разбитостью. Ну, это было тяжело, но я справилась. Э, я смогла пережить, это все. Тоже эти вот капельки я капала себе на корень языка, потому что э, постилки они мне не помогают, потому что у меня болело не горло, а выше, соглотка. Э, и когда я уже приехала сюда, я опять слегла. Потому что ура, у меня есть место, время выспаться, у меня есть время отдохнуть. И уже здесь на ночь я наносила бальзам. Э -э, в идеале, конечно, это имбирный бальзам Доктора Муси. Он на восковой основе. Можно использовать тоже на восковой основе бальзам Золотой Кубок. Он очень хорошо тоже помогает. Вот, э -э, смазывать вот эти вот места, вот эти вот пазухи. На ночь, потому что когда вы смажете, вы не сможете открыть глаза. У вас вам будет очень больно. Потому что бальзам, он щип, он щип очень сильно. И за два дня вот такое состояние, развитость, теперь у меня была после дороги, усталости, боли, вот-вот-вот-вот-вот, я смогла выйти из этого состояния. Можно еще использовать вот пробник от доктора Ван компании Ван Кстати, да, они изменили упаковку, теперь вот их бальзамчики выглядят вот так. Вот я потом сделала фотографию, выложу. Можно использовать белый бальзам, тоже, видите, у меня есть здесь уже немножко совсем чуть чуть осталось. Я часто использую на разные вещи вот Это вот новое тоже. когда я приехала тут э, мне привезли новую э, упаковку масла гайморит и я тоже делаю два раза в день нос уже дышит обе ноздри но все равно осталась какая-то вот такая легкая заложенная здесь чувствуется вот поэтому я еще решила несколько э, дней поделать э, тампоны ватные в нос чтобы полностью все очистить еще дополнительно я, когда у меня начали болеть уши я начала использовать сейчас тоже как выкинули показать не могу чай и си формула 2 такая зелененькая коробочка когда много лет назад у меня начали болеть уши мне ничего не помогали, даже антибиотики я начала пить чай и за 5 дней я убрала вот эту дикую боль в ушах сейчас вот тоже, когда у меня начали болеть уши мне муж говорит, ну все, поехали к врачу а я понимаю, что я сейчас поеду к врачу мне вообще антибиотики, а если мне антибиотики, я превращусь в овощи. Нет, серьезно, у меня такая реакция антибиотики. И при приеме антибиотики меня на неделю просто отключает. Я не могу ходить по без постоянной помощи, у меня дезориентация в пространстве, и ровно неделю пребываю в таком состоянии. А так мне надо было играть в Лаос, и э, все-таки я там нужна была адекватная, чтобы как-то и с ребенком да, заниматься, и визу ребенку сделать, и все остальное. Я отказалась от антибиотиков, и я начала опять пить этот чай. Вызвала, конечно, недоумение у мужа, что как при простуде может помочь словительное средство, но этот чай, он снимает воспаление, он снимает такие острые воспалительные реакции, и буквально на второй день чая, плюс закапывание в уши жидкого бальзама MoSing, у меня ушла сильная боль в ушах, и осталась просто такая легкая заложенность. Вот. Я хочу пожелать всем, чтобы вы не запускали свой грипп до такого состояния, чтобы вы вовремя отслеживали а, вирусную инфекцию и быстро и эффективно с ней справлялись. Но самое важное, конечно, профилактика. Прошлое эпидемии гриппа прошли вообще мимо меня, потому что я пила капсул, капсулу чеснока. Но капсулы чеснока, они разжижают кровь. Я пила их с другой целью, пила в, в, в ударной и хотела их проверить, как антипаразитарку. Сработала, кстати. Я пила две капсулы утром и вечером масло чеснока, и поэтому у меня, когда я пошла к стоматологу, она начала мне проверять зуб, просто того, что она мне в десную инструмент, у меня тут шла кровь, говорит, что у тебя кофе очень жидкая. И я приостановила пить капсулы, решила сделать перерыв, и вот во время этого перерыва как раз все и произошло. Так что, если вы хотите превратить эпидемию гриппа, если вы хотите не заразиться, по одной капсуле в день чеснока, масла чеснока, хватит для того, чтобы... Держать себя на таком уровне, чтобы просто не заразиться. Как масло чеснока, они вам ä, поймать этот вирус гриппа. Вот, сразу же его убьют на корню. Так что вот, если вы хотите предотвратить развитие гриппа, если вы хотите иметь под рукой эффективное средство, заказывайте уже сейчас.